Тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать При каждой неудаче давать умейте сдачи Иначе вам удачи не видать Я не сражу, едва завижу я Боксерский ринг с его канатами Вновь молодею я мои друзья Когда работаю с ребятами Боксерский ринг едва завижу я но молодею я, мои друзья, Горит огнем душа моя, Прилив от паки чую я, И молодею я, мои друзья. Вам нужна здоровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи. Иначе вам удачи не видать. Кто с вами, Иван Васильевич? Была ли у тебя когда-нибудь мечта? Была, Иван Васильевич. Нет, не было у тебя такой мечты. Не было, Иван Васильевич. А у меня была. И сегодня... Я ее встретил. Что вы, что вы, Иван Васильевич? Человек мой пожилой, я вдруг встретил ее. <свят> Савельич, ее, мою мечту. Вот я вам сейчас все расскажу. Иду я сегодня по парку культуры и отдыха. Но вдруг внимание мое привлекает силомер. Заинтересовываюсь, подхожу, смотрю. И вдруг... Откуда ни возьмись, появляется военный. Ну, богатынь, ну, лев, орел! Этот богатынь платит двугривенный, этот лев берет колотушку, этот орел ударяет! Симфония. Силомер в щепке, заведующий в слезы, толпа в восторге, а, а я в обмороке. Теперь вам понятно, кого я встретил. Я ждал его всю жизнь. Я высматривал его на парадах, он мерещился мне во сне. Я знал, что где-то растет человек, который прославит наш советский спорт и откроет новую страницу в истории бокса. А где же он? Почему же вы его не привели? За ручку. Это бы сделал именно Шишкин из мотора. Но и В. Привалов знает, что он делает. Если человеку суждено быть чемпионом, он сам придет. Не придет. Придет. Бог придет. придет, такие не обманывают. А вы убьете, на да него-то а Я убежден, что в эту самую минуту Никита Крутиков входит на... пошел переодеваться. Быстрее. Простите, что это за парень? Какой парень? Ну, а вот этот. Это голубчик не парень, а чемпион Москвы по боксу Юрий Роганов. Понятно? Понятно. А меня как раз просили зайти в секцию бокса, Метеор. Вам нужен не метеор, а мотор. Нет, мне кажется, метеор. Это многие путают. Вам нужен мотор. И в частности тренер Шишки это я. Пошли. Придет. Не придет. Придет. Не придет. Непременно придет. Не придет. что ты все время жуешь? Витамин. А? Нет, Б. А? Граждане! А, граждане! Шли бы вы лучше домой. Ведь, ей Бог, пора закрывать. Подожди минуточку, советский. Подожди минуточку, советский. Да чего ждать-то? Все равно он не придет. Придет! Непременно придет! Жаль, что я его не привел с собой. За ручку, как Шишкин из мотора. А? Шишкин из мотора. Шишкин. входите. Здравствуйте! Что вы так поздно задержались? Да так да, кое-что обсуждаем. Ну, Сышкин теперь держись. Хоть за вас выступает сам Рогов, но мотору придет стуга. У нас ожидается классный новичок. Он, правда, еще пока не пришел. Но обязательно придет. Новичок? Новичок. Но данный исключительно. Кстати, у нас тоже завелся один новичок. И тоже замечательный. Что вы говорите? Да-да-да. Грудь, руки, лодыжки, затылок великолепный. Я только что с ним сейчас занимался. Талант. Кто такой? Очень многообещающий боксер. Какой-то домобилизованный военный. Не то Крутиков, не то Жгутиков. Крутиков. во, во. Никита. Он самый. Это мой новичок. Это, наш новичок. Это наш новичок. Товарищи, я только что видел его раздетым в тренировочном зале и представьте себя нигде особенного знака метеора не обнаружил. Это я его нашел. Он мой. Вы его переманили? Я говорю, он сам пришел. Он ищет настоящего тренера, у которого есть чему научиться. Привет, товарищ. Не волнуйтесь, Иван Васильевич, я знаю, как его взять, подождите. Ничего, ничего. Послушайте, Шишкин! Отдайте нам нашего новичка. На. Не отдам. Почему? Вы же у нас его переманили. Да ничего подобного. Я же вам сказал. Он ищет настоящего тренера, у которого есть чему поучиться. Привет! Лубяга! Есть, Лубяга. Дай мне пистолет. Зачем? Пристрелить Шишкина. своим познакомиться, но если вам это неприятно, ну Почему? Здесь ничего нет плохого. Нина Грекова. Крутиков, Никита. Ой, ой, ой. Простите, не расчет. Вы боксер! Да как Да? Какого разряда? Пока еще никакого. А какого общества? Одного с вами. Что-то я вас не помню. Ну как же? Да вот. Членская книжка. Так вы мотор, а я метеор. Ах, вот оно что. А где помещается ваш метеор? А он точно трибуны. Простите. Хорошо. хорошо? Очень хорошо. Иди с Молодец. Привет. А ты что все живешь? Витамин знаю. Б. Нет, С. А. Иван Васильевич! Иван Васильевич! Иван Васильевич! Иван Васильевич! Что это спрашивает. Послушайте, меня? Ни богатырь, ни лев, ни орел. А кто же? Не знаю. Обыкновенный человек. Вот. Он. У этого обыкновенного человека необыкновенный удар. Вот это и есть Никита Крутиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вышла неувязка, товарищ а? начальник. Теперь прибыл в ваше распоряжение. <связать> пойдем, пойдем. Послушайте, лубяк, отдайте новичка. новичка. Не, не отдам. Так ведь вы у нас Он его переманили. Он сам к нам пришел. Ну есть чутье. Он нашел настоящего тренера, у которого есть чему научиться. Привет, Шишкин. Прежде всего надо понять, что такое бокс. Это наука, это искусство, это обмен... Знаниями при помощи жестов. Вот вы моложе и сильнее меня. Но не владея в совершенстве техникой, вы будете против меня беспомощны. Вот это я вам сейчас покажу. Пойдем. Вот, стараюсь сюда. Вот, иди. Вот, стойку. Так. Правая рука защищает челюсть. Вот так, нет, нет, нет, вот. Вот. вот, вот, вот, вот так. Вот, больше непринужденности во всей фигуре. И освободи мускулатуру. Легче? Легче? Больше? Легче? Ну? Вставай. Да не Да не так, не так. Я когда-то был классным боксером, чемпионом Петербурга в тридцатьдесятом году. Ну, Давай, прикрывай живот. Хорошо. Следи за работой. Ног. Ну? Ноги, ноги, ноги. Давай справа. Ай, а я ушел. Давай еще. Ай! Опять ушел. Давай, давай. Вот, ушел. Вот. Поступай. А, хорошо. Так. Так. Смотри за мной. Наблюдай за мной. Смотри. Смотри. Видишь? Давай. Так. так. так. так. Вот как. Так, давай, давай. давай. Так. Давай дальше. В угол, в угол, иди в угол. Раз, два, три, четыре, Ну ударчик, я тебе скажу. Но я же не хотел его я ударить, понимаю, понимаете? Я понимаю, понимаю. Пять, шесть, семь, восемь, девять, А вот Что с вами, Иван Васильевич? Простите, я же не рассчитал Симфония. Отличный удар. как челюсть сломана, а? Сломана, а? Нет, цела. Жаль. Очень. Поздравляю. Вы будете чемпионом. Но для этого во всем нужна здоровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи. Иначе вам удачи не видать. Я сегодня поезд поспехин. Имей в виду, это лучшие новичков. Готов? Всё, благополучно. У тебя посерьезнее противник. С чего он ее обработает? Я в этом не сомневаюсь, но будь осторожен. Держи его на дистанции. Во-во, держи его на дистанции. Первенство ты встретишься с мастером спорта. Будь осторожен, держи его на дистанции. Нет-нет наоборот. Навязываем ближний бой. Навязываем ему ближний бой. В этом будет твое преимущество. Безусловно. по боксу в спортивном обществе «Метеор» занял быстро прогрессирующие молодости Никита Крутиков. Недавний новичок Крутиков вырастает достойного соперника, чемпиона Москвы Рогова. Тренирует Крутикова заслуженный мастер спорта И.В. Привалов. тот отдел здесь есть? Здесь. Боксу обучаться? Никита Крутикову повидать бы. А вы что, ему родственник? Отец, дядя? Приезжие из Сибири по делу. А, вон что. А они сейчас после тренировки на водном стадионе воздухом дышут. На старт! Внимание! Здравствуйте, Здравствуйте. Ну вот, свободное место. Афанасий. Прошу вас. Афанасий, умоляю тебя, но я тебя умоляю. Два раза кофе и булочку. А мне что, похолоднее? Два раза кофе погорячей и булочку. А? А? Ну вот что, Никита, пойдем наверх, там поспокойнее будет. А, привет Шишкину. Здравствуйте. Ну как пожелает наш будущий чемпион? Как видите. Слушайте, И.В. Привалов. Да. Вам повезло. То есть? Имея Крутикова, даже такой тренер, как вы, можете добиться успеха. А утрогу вот Рогу не повезло. Имея такого тренера, как вы, он должен опасаться поражения от новичка. До свидания. Что тебя там так интересует? Да нет, ничего, Иван Васильевич. Он вот твой противник. Туда и смотри. Сейчас я познакомлю тебя с Крутиком. Он довольно темная сила. Не то бывший таежный охотник, не то золотоискатель. Поговорить так с ним, знаешь. Пусть знает свое место. Почему? У него приятное открытое лицо. Открытое лицо противника приятно для ударов челюсть. Понятно? Пошли. Я тебя сейчас с ним познакомлю. Постарайся произвести на него хорошее впечатление. Сделай вид, что рвешься в бой и готов разорвать его на куски. Пойдем. Я давно с вами мечтал познакомиться. Да, признаться, все побаивался. Умные люди говорят, что это я должен побаиваться. О, здорово! Хорошо. А вы не родственник профессора Рогова? Сын. Ах, вот как. Я книгу вашего отца по эндокринологии очень хорошо знаю. Вы занимались эндокринологией? Ага. А мне говорили, что вы не то таежный охотник, не то золотоискатель. Это я до войны работал за техником в таежном совхозе. Оленья разводил. Разве вы не читали в правде о нашем совхозе? Простите, не приходилось. Ну, директор у нас очень известный. Кошелев, Парфирий Михайлович. Афанасью, умоляю тебя, ну я тебя умоляю. Никита! Никита! Кто это? Вот ты тебя, брат, носил нашел. Парфир Михайлович. Здравствуйте. Ну, жив, здоров. Здоров, вот ты мне залезался. Ну хорошо, я домой еду. Вместе поедем. Не могу, Парфир Михайлович. Вот познакомься с моим тренером, а вот мой директор. Тренер по боксу Бривалов. О, знаю, Титал! Вот ты чем просто занимаешься! На класс, как Товарищи, пойдемте! Там наверху нам приготовили, мы там и потолкуем. Пожалуйста? Да ладно, пожалуйста. Я А, так, так, так, так, так, да холодненько. Я... Никакой. У шампанского. Ни в коем случае. Давайте пиво сюда. Да. Пиво. Да. А пиво для него яд. Что тебя там так интересует, Никита? Э, нет, ничего. А, ну, брат Никита, плохи твои дела. Хуже каторги. Нет, я тоже не пью. А уборим нельзя? Нельзя. Ну, должен вас предупредить, товарищ тренер. У Никиты очень тяжелая наследственность. Что вы говорите? Да. Его отец как-то в тайге с медведем повстречался. Ага. Здорово его покалечил. Медведь отца! Нет. Отец медведя. Очень тяжелая наследственность. Глядеть, как он кому-нибудь не свернул. Это вполне возможная вещь. вообще говоря, я против бокса не возражаю. Это дело доброе, для здоровья полезное. Но ведь надо же жить домой, раз за дело приниматься. Вы не понимаете, Никита занимается боксом не для не для забавы. Он ведет напряженную тренировку, строгий режим, отказ от всего того, что. Вот. Никита сбежал. Пора же немедленно. Не беспокойтесь, Иван Васильевич, я разузнаю все обстоятельно и точно. Вы любите мечтать, Нина? Люблю. А вы мечтали когда-нибудь ночью в тайге у костра? Нет. Это должно быть очень интересно. А вы поехали? В тайгу? А что же я там буду делать? Работа для всех найдется. А какой край? Кругом простор. Вдали розовеет сопки. Ветер с хингана снегом пахнет и вы бы хотели туда вернуться? да а я думала, что бокс для вас главный и что вы не остановитесь на полпути нет главное это вы, Нина я? что вы, Никита? верно я из-за вас и в Москве застрял и боксером стал, чтобы быть к вам поближе помните, когда я первый раз пришел на стадион? помню я без вас не могу, Нина. Мы должны уехать вместе. Нет, Никита, я вам сейчас ничего не скажу. Почему? Я думала, все это бывает как-то по-другому. Совсем не так. Я ничего не понимаю, Никита. Ну, когда же, Ниночка? Я вам скажу потом. Я хочу подумать, Никита. Смотрите, Никита солнце всходит Если хочешь быть здоров, постарайся Позабыть про докторов водой холодный, Обливайся, если хочешь быть здоров Нам болезни, солнце, воздух и вода От болезней Помогают нам всегда от всех болезней нам болезни солнце воздух и вода. Ну что? Когда Восемь. Так рано? Утро. Так поздно? Всю ночь катался на яхте с девушкой. Убега, да. мы переживаем критический момент. Безусловно. Вернее два момента. Безусловно. Даже три. Безусловно. Первый это девушка. Да, я Никиту знаю. Если он полюбит, значит это серьезно. А если серьезно, значит женится. А если женится, значит прощай все. А если прощай все, какая тут тренировка? Верно, верно. Это самая большая угроза. Беру девушку на себя. Второй момент. Совхозный директор. О, -о, -о это опасный противник. Да-да-да. Он не успокоится до тех пор, пока не увезет Никиту в эту проклятую тайгу. Безусловно. Этим моментом займешься ты. Есть. Гляди в оба. Понятно, понятно. А где супруга? А это третий критический момент. Уехала в Степановку. Степановку зачем? Устраивает меня за вхозом в поселок работников каких-то искусств. Говорит, природа кругом. Заведем, говорит, кос. Ты эту женщину знаешь. У нее тоже таежный характер. У моей такой же. Завтра будешь? аппетита нет. А, ну садись. Диага, да. если мы переживем эти критические моменты... А мы должны их пережить. Тогда все в порядке. Веренство Москвы, Крутиков выступает против Рогова. Первый раунд, разведка. Второй раунд, противник бешеный, но безрезультатно атакует. Защита Крутикова безупречна. Школа И.В. Привалова. И вот Никита перешел в наступление. можете хук? Симфония! Ты Открой, жена вернулась. Лубялово! Иван Васильевич, а? там какая-то гражданка. Я бы даже сказал, дама пожелает в такой шляпе, солидной. Да договор. Вообще не знаю. Что ей нужно? Не знаю. Там? Все там. Понеси. Садитесь, пожалуйста. Иван Васильевич сейчас будет. Простите, пожалуйста. Пардон. Виноват. Пардон. Располагайтесь, пожалуйста. Привалов. Прошу. К вашим услугам. Я ненавижу бокс. В таком случае вам надо обратиться к моей жене. С ней вам будет легче договориться. Нет, мне нужно именно вы, а не ваша жена. Пожалуйста. Вы тренируете молодого человека по фамилии Крутиков. Видите ли, Ваш Крутиков должен драться с Юрием Роговым. Совершенно верно. И Я хотела бы... Вот, возьмите, пожалуйста. В чем дело? Деньги. Сейчас же возьмите ваши деньги и уходите! Советские боксеры не продаются. О, простите, я не хотела вас обидеть. И никакие ваши происки не помогут. Крутиков будет драться с Роговым и побьет его Об этом я и мечтаю Как? Пусть побьет, и как можно сильнее За что вы ненавидите так Юрия Рогова? Я ненавижу Рогова? Да как вы смеете? Юрочка мой единственный сын Вы мать Юрия Рогова? Да, я мать Юрия Рогова Не понимаю, не понимаю Прошу Я сейчас объясню вам все. Мой муж, отец Юрий, выдающийся светила эндокринологии. Как же, как же, это мне известно. И мы мечтали, что Юрочка продолжит дело отца. Он такой способный мальчик. И вдруг это ужасное увлечение бокса. Вообразите, мальчик стал плохо учиться перед каждым состязанием. Вся наша семья надеется, что Юрочку побьют. И при его самолюбии он, конечно, охладеет к спорту и наконец займется наукой. Но я тут при чем? Мы думали заполняйте уроки. Я на все готова. Нам ж так нужно, чтобы Юрочку побили. Не обижайтесь, Простите, ждем. Умоляю, я не выношу <связь> женских слез. Успокойтесь, Дмитрий. Да. Все будет в порядке. Поручаюсь вам всем своим опытом. Мой Никита сделает из вашего сына отбивную котлету. Конечно. конечно. Спасибо вам. Большое спасибо. Вы меня так успокоили. Я немного проспал? Да, немного. После на бессонную ночь это ни к чему. Может не прыгать. Ты уже допрыгался. Ты на меня сердишься, Иван Васильевич. Нет, я в восторге. Кто она? Как ее зовут? Нина Грекова. Нина? Наша художественная гимнастика. И она... Согласна быть твоей женой. Будет согласна. Я упрямый. Ход. Да ты не огорчайся, все будет хорошо. Вот когда мы с ниной поедем на Дальний Восток, так. мы и тебя прихватим. Ты будешь работать в совхозе. А, заведовать хозяйством? Хотя бы. Хозяйство у нас богатое, кругом тайга. И кожи сколько угодно. А рогово кто побьет. А зачем его бить? Он очень хороший парень. Пусть остается чемпион. Чемпионом будешь ты! Понимаешь ли ты, что такой чемпион? Это 200 миллионов нашего народа, и ты первая перчатка Советского Союза. Это большая честь, большая ответственность. На мировых первенствах ты защищаешь славу нашей страны. Кто такой? Откуда спрашивают из Советского Союза, с дальневосточного совхоза Никита Крутиков? А Никита Крутиков спит до двух часов и не понимает, почему он должен победить Юрия Рогова. М? Я до сих пор не могу понять, что же вы от меня хотите? Я хочу, чтобы Никита Крутиков потерпел поражение. Бросил бокс и уехал домой. Да вы не волнуйтесь, он ему едет. Рогов в блестящей форме, он побьет Крутиков. Да в том-то и дело, что Никита искалечит вашего Рогова. Он будет чемпионом и навсегда останется в Москве. Ну, отыщите его слабое место. Любит там чего-нибудь? Тайгу, оленей, медведей? еще бы. Ну, пейте по тайге. Вот этот вариант меня устраивает. Немецка, разрешите, это я, Прималов. Ходите, Иван Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ниночка, я человек прямой и решительный. Я знаю все. Вы любите моего Никиту. И это вас огорчает? Меня. Да я в восторге. Вы его любите. Да. Но вы ему еще об этом ничего не говорили. Нет еще. Но я ему собираюсь сказать и скажу, может быть, даже сегодня вечером. Очень хорошо. Но сегодня этого делать нельзя. Почему? Вы должны подождать до его победы над Юрием Роговым. Зачем? Я люблю просто Никиту Крутикова, а не чемпиона Москвы. Если это вы сегодня ему скажете, то он не будет чемпионом. Он бросит все и уедет к себе в тайгу. Да, вместе со мной. Я вас прошу подождать не для меня, а для него, для Никиты. Нет, вы его не любите. Нет, люблю. Если бы вы его любили, вы бы думали о его будущем. Иван Васильевич! А вы уверены, что Бог с его будущей? Да. И вот когда он познает радость победы, он будет Хорошо, Иван Васильевич. Я подожду. Иван Васильевич, совхозный директор уезжает сегодня вечером. А, второй критический. Ага. Это очень хорошо. Парфирий идет. Застрял. Да-да-да. <свист> <свист> не вырваться. <свист> <свист> Нет никак. <свист> не вырваться. Попал. Попал. <свист> Бог. Здравствуйте, товарищ директор. Добро пожаловать. Здравствуйте, товарищ тренер. Здорово, Никита. Здравствуйте, Парфирий Михайлович. Я думал, что вы уехали не попрощавшись. А, попрощаться за... а, Садитесь, пожалуйста, Парфирий Михайлович. Прощайтесь, а мы пойдем. Не знаю, как ты, брат, а я соскучился по родным местам. Охота у нас в этом году не бывалая. Ну да. да. Война стронула зверя с маньжурских сопок. Появилось много тигров, кабаны, медведей. Не дождусь, когда приедут. Я все представляю, как мы с тобой рано утром на охоту пойдем. А на рассвете.. Ветер с хингана снегом пахнет, а мы с тобой побродим, О. <связь> под <закузьем>. <связь> <связь> <связь> Хорошо? <связь> Хорошо. Поедем. Нет, Парфирий Михайлович, не поеду. Пойдемте. Не беспокойся. Этим моментом занимался я сам. Ниночка, познакомьтесь. Мой директор Парфирий Михайлович. Кошелев. Нина. Очень приятно. Простите, товарищ. На одну минуточку, товарищ директор. Простите, пожалуйста. пожалуйста. Я хочу поговорить с вами, Нина. Ну, как наши дела? Никакой. Нет. Счастливого пути, товарищ директор. А вдруг она скажет ему сейчас? Тогда все пропало. О чем вы хотели со мной поговорить, Никита? Я жду, Нина. Мы же условились. Нет, скажите сейчас. Я вам скажу, но только не сейчас. Почему? Так. А когда ваш бой с Юрием Роговым? А какое это имеет значение? Большое. Не понимаю. Вы потом поймете. Мы будем танцевать, Никита? Нет. От вашего ответа зависит... Что зависит? Наш отъезд. Я вам скажу только после вашего боя с Юрием Богом. А хотите, бой будет сейчас, на танцевальной площадке. Что вы, Никита? Мне нужен ваш ответ. Вы хотите уехать? Да. Вместе с вами. Я вам скажу, только не сейчас Все ясно Мне вы сказать не можете Я же еще не чемпион Москвы Ты что? Да нет, ничего, Парфей Михайлович Хочешь уехать? Хочу. Я отдам тебе свой билет, а мне все равно надо задержаться в Москве. Только без шума, Парфилий Михайлович. Хорошо, хорошо. Мы скажем, что ты поедешь провожать меня на вокзал. Во -во. Товарищ директор, да? не опоздайте на поезд. Нет, не беспокойтесь, сейчас еду. А. А вы не будете возражать, если Никит проводит меня? Разрешите, Иван ну, Пожалуйста, пожалуйста. Товарищ директор, поторапливаться надо. Ну, Счастливого пути. А ты как проводишь? Прямо домой. Ты на меня не обижайся, Снега Васильев. Да что ты, что ты! Товарищи директор товарищу тренеру! Все в порядке. Прощай, Лубяга! Ой, не все в порядке с вами? Почему вы такая грустная? Мне показалось, что... Поверьте мне, все будет в порядке. Разрешите вас пригласить на вальс. Вы танцуете? Откровенно говоря, давненько не танцевал. Так что берегите свои ноги. Пойдемте. <схот> <схот> Поторапливаться надо. Сейчас, сейчас. Это куда же ты, Никита, собираешься? Дай его бегом. Уезжаю навсегда. Да нет, ты шутишь, ты просто шутишь. Какие мне? тут шутки? Не любит она меня. Да это мы утрясём, отпустите её Нет, не Я сам с ней поговорю, не беспокойтесь. И надо. Иду. лубяга. Да? Ты вот эти вещички отдашь Ивану Васильевичу? Он расстраивается больше, что я уехал. Но, видно не суждено мне быть чемпионом. Ну, Почему? Прощай. Нет, Никита, никуда ты не поедешь, никуда, я тебя не пущу. Да ты что, смеешься, что ли? Нет, только через мой труп так приказал Иван Васильевич. Бубега, что? Иди сюда. Эй! Никита! Никита! Уехал. Директор. Нет, нет, к себе навсегда, в тайгу. Вот, просил вам передать. Что вы наделали, Иван Васильевич? Я, я виноват. Я, что ж ты стоишь? Паша, Моментально на вокзал. Скорее, морщу спеем. Нет, поздно, поздно, Иван Васильевич. Поезд отходит в 23. 23.00. Вот. Уехал. Я знала, чем это все кончится. Эх, Никита, Никита, богатырь, орел, лев. Нам полезней солнце, воздух и вода. От болезней помогают нам всегда от всех болей. Нам солнце, воду, и воду. Симфония. Вот. И до чего этот проклятый бокс может человека довести? Ничего, ничего, обойдется. Вы ему литку на голову положите. Чай не пьет, молчит. сутки чая не пьёте. Ясно. Нет, не ясно. Товарищ пассажир, извиняюсь, у вас билет до Владивостока? Да. Раньше времени выходить не полагается. А этот поезд на Москву? Но да. Ну вот он мне и нужен, ясно? Нет, не ясно! У вас билет до Владивостока? Ну да. А поезд на Москву? Ну а я передумал, ясно? Нет, не ясно, пожалуйте на свое место, ясно? Нет, папаша, не ясно. Прощай. Нет. Здравствуйте Здравствуйте Думал, не узнаете Все, Никиты не виделись Прожал его Когда поезд тронулся, с него были такие грустные глаза Грустные, да? Да, грустные И я понял, что не по боксу он задыскал. Нет, я понял, что он любит одну девушку А девушки его не любят Она любит его. Любит. Поехали. Будете у нас и гимнастику преподавать. Ведь этого не в дом в таежном совхозе нет. Ну, биты обеспечены, послезавтра едем. Так езжай. Ну и вместе соберемся. Что вы? Место вполне хорошее. Вид на реку кругом березки, сараечка около дома. А в сарайчике будет жить коза. Молоко будешь пить. По утрам будешь ходить рыбу ловить. Идешь, а кругом птички поют. На, прими десять капель. Сарайчик, козочки. Эй. Аут. Лубяга пришел. Иван Васильевич. Как здоровье? Сдал его привала. А сегодня 15 сентября. Не пойдет, хватит бокса. Разреши. Мои ученики не Нет, Она нельзя, ну у него градусы. Градус. Вы, пожалуйста, Понимаю, посидите, понимаете. я пойду в магазин. Хорошо, я хорошо, скоро буду. Хорошо, хорошо. Не забудь, десять капель через полчаса. Еще чайку, Павел Михайлович. Благодарю вас. А может, мы... Ах, как снег на голову явимся, безо всякой телеграммы. А вы думаете, он доехал? Ну, конечно, доехал. Нет, Павел Михайлович, лучше дать телеграмму, пускай нас встречает. Ну, с вокзалом дадим. Время есть. Поезд отходит 23.00. Пускай встречает. Внимание! Говорит редакция специального выпуска «Новости спорта». Наш микрофон установлен в зале Дворца тяжелой атлетики, где происходит розыгрыш первенства Москвы по боксу. Спортивные клубы Москвы выставили для этих ответственнейших встреч своих лучших боксеров. С моего места отчетливо виден ринг и каждое движение боксеров. Я постараюсь, мои дорогие слушатели, передать вам полную картину э, всего происходящего на ринге. Соревнования уже начались. На ринге боксер легкого веса Сергей Пустофин, спортивное общество «Метеор» и Федор Смольцов, спортивное общество «Мотор». Первый раунд. Иван Васильевич! Иван! Иван Васильевич. А проигрывает. Кто выступает против Рогова? Записан ты. А будет выступать запасной Иванов. Я буду драться сам. Будешь? Да. Подождитесь. Иван Васильевич, кто-то. Никита, вернулся. Вот что. Он хочет выступать против Рогова. Не допущу! Он две недели без тренировки. То -то он опять уедет. Верно. Уедет. А что делать а? Если он выиграет, он уедет. А если. проиграет, уедет наверняка. О, нет, ты не знаешь Никиту. Он самолюбив. Никиту на массажный стол я если пойду договориться. Слушай, Нельзя, товарищ, нельзя. Как дела? Шестер пытался возражать против твоего боя с Юрием Рогом, но я категорически поставил вопрос. Давай, давай, давай. Никого не пускать. Есть никого не пускать. Как дела? Я категорически протестовал. Но он настоял на своем. Совершеннейшая неожиданность, что Крутиков вернулся. Ну что ты волнуешься? Тем интереснее. Я согласен, интересней. Но будь осторожен. Избегай ближнего боя. Встречай прямым слева. Мама? Меня прислал отец. Вы поссорились. Ты ушел, хлопнув дверью, Юрочка. Еще бы. Профессор назвал его бездельником. Ты должен понять отец. Это только потому, что он любит тебя, Юрочка. Мадам, прошу извинить Просто это родительский эгоизм Родители всегда хотят, чтобы дети были их продолжением Каждый удар, который ты наносишь противнику Отлетает рикошетом в твоего отца И в меня тоже Прости, мама, но ведь я сдал экзамены это не важно. Отец прислал меня к тебе с ультиматумом. Он выбрал для этого удивительно подходящий момент. Мадам, прошу извинить. Твой отец требует, чтобы этот матч был последним. Чё, чё, чё. Ты должен просто это безобразие и наконец заняться наукой. Иначе, иначе я даже не знаю, что будет. Господи, да чего я ненавижу этот бокс? Ну что ты нашел в нем? Ну, играл бы в теннис. Это красиво. Ну, катался бы на коньках с девушками. Все-таки музыка играет. Но драться кулаками, как пьяный извозчик, нет, это слишком. А, Владимир Иванович, За что? За что мне такое испытание, Юрочка? Ты не понимаешь, мама. Бой на ринге это прекрасно. Полное напряжение силы и воли. Месяцы и годы тренировки сжатые в минуты. Правильно, Юра. Скажи, Юра, ты это придумал сам или вместе с своим тренером? Мадам, это тоже не важно. Поймите, у Юры сегодня серьезные встреча с Крутиковым. Никита, он вернулся. О, боже, какое счастье. Сегодня случится то, о чем мы так давно мечтали. Никита Крутиков сделает из себя отбивную котлету. Ну что, ты говорила с Юрием? Да, он не преклонен. А я-то думал, что честь нашей семьи в надежных руках. Не расстраивайся. Приехал Никита Крутиков. Сейчас он научит Юру уважать родителей. аплодисменты. Это зрители приветствуют своего любимца, чемпиона Москвы Юрия Рогова. 120 побед одержал молодой чемпион. Это его 121 бой. На ринге Никита Крутиков, спортивное общество «Метеор». Шесть месяцев тому назад Никита Крутиков впервые надел боксерские перчатки. Сейчас он стоит Никита. на ринге... Да И какой Никита? Никита? Он же класс, давно дома! он крики. здесь, на ринге? Мне он может толку? Я его, его самолючным в Эмблема общества. Слушайте, слушайте, кита, которого он защищает. Многие горячие головы предсказывают победу Никите Крутикову. Но мы с вами, дорогие слушатели, не будем торопиться выводами. Будем придерживаться старинной боксерской истины. Пусть победит лучший. Тренеры дают последнее наставление. Не торопись, береги силы. Не торопись, но ну и не теряй время. Боксеры на середину. Bunk. Взял быстрый темп. Это разведка боем. Рога старается уйти. Бокс, Надо полагать. Первый раунд показал явное преимущество Никиты Крутикова. Не ослабевающий темп, быстрые и точные удары Нет, и во всем видна школа и веб Кажется, Крутикову удалось нащупать слабое место Рогова Никита, давай, давай, держи, так его, держи, так, вот как нас Молодец, молодец Он его побед. Иван Васильевич сейчас освободится. Хорошо. Не ослабевающие атаки круг. He's not gonna happen. Чай прямым слева у него открыта челюсть. Вы слышите крики огорченных болельщиков. Победа Крутикова была так близка, но я воспользуюсь перерывом и напомню вам правила бокса. Каждый раунд Длится три минуты. И когда они истекают, раздается гонг. Стоило судье произнести два слова. Девять, аут. И звание чемпиона перешло бы к Никите Круцкому. Только два слова. Судья не успел их произнести. Гонг прервал счет. Время спасло. Да, пока мы с вами совершали экскурсию в область правил бокса, время перерыва истекло. Сейчас э, раздастся... Нет Защиты нет. Чудес открыто. Как быстро меняется обстановка в боксе. Робов перешел в контратаку. Град молниеносных ударов! Крудиков едва успевает прокрываться! Корочка. Так, Юра! Легите еще! Легите ещё! Юра, ещё! Легите еще! Легите ещё! Легите, легите! Рогов льёт! Удары! Еще удары! В каждом ударе волят победе! 121 двадцать первую победу Крутикову нужно еще много очень много работать над собой это не так просто, товарищи завоевать звание чемпиона уедет не уедет, уедет не товарищ. уедет Никита а ты проиграл потому, что ты сорвал тренировку но ты должен был выиграть у Рогова ну прощай, Никита С... Эх, товарищ тренер, парнишку-то не в форме выпустил. А кто виноват? Виноват. Где Никита? Здорово, Никита. Здравствуй, Павел Михайлович. Докуда ехал? Почти до конца, я переоденусь. Ну-ну. Назад поедем, Никита. Тебе здесь больше делать нечего. Два билета у меня есть. Невесту я тебя сосватал. Да вот она. Третья критическая. Иван Васильевич, Иван Васильевич, тебе здесь больше делать нечего. Пойдем. Тебе надо принять 10 капель. Уедет. Сарайчик, козочки, я завхоз. Уедет. Уедет. Поезд отходит 23.00. Я завтра самолетом вас на месте встречаю. Поторапливайся. Поедем. Чтобы я уехал битым, нет, Парфирий Михайлович, это не по-нашему, я не поеду. Вот только сейчас на ринге во мне родился боксер. Я не знаю, буду ли я чемпионом, но битым я не уеду. Я стою с тобой, Иван Васильевич. Почисти говоря, правильно ты надумал, по-нашему Пусибински. По я знал, что ты не уедешь. Мы знали, что ты не уедешь. Вот теперь мы с тобой добьемся победы. Довольно, бокса. Хватит. Нет, не хватит. Нет, не хватит, гражданочка. Нельзя же ему битому сторону. Первой критической. Никита! Нина, мы остаемся. И вы победите, Никита. Ты победишь. Ты будешь первой перчатка Советского Союза. Но для этого...